Всем привет, ребят! На связи Виктор Банделет и добро пожаловать в это видео, в котором мы с вами поговорим именно о том, как выделяться в социальных сетях, если вы только начали сюда приходить для того, чтобы развивать свой бизнес в сетевом маркетинге. Итак, ребят, знаете, когда я пришел в, в индустрию сетевого маркетинга и увидел потенциал в социальных сетях, я был очень сильно, так сказать, взбудоражен и взволнован, потому что мне результаты были, нужны были уже вчера. И, и из-за того, что я начал так нервничать, начал, в принципе, искать золотую кнопку, бабло, да, то есть, либо там, где трава зеленее. Это нормальное явление для, наверное, каждого новичка, который приходит развивать любой бизнес, даже не связанный с MLM, либо с каким-либо продвижением продукта. Но, в принципе, я начал делать свою новостную ленту как информационное некое поле. То есть новостная лента у меня была как рекламный канал, захламлен рекламой бизнеса, захламлен рекламой продукта, баночки, шкляночки. Но слава богу, что я очень быстро осознал, что это то, что не работает, абсолютно не работает, потому что я не видел отклика, я тратил только очень много времени. Я понимал, что время-деньги. В любом бизнесе время-деньги. И а, один из больших таких прорывов и осознаний ко мне... Пришло, когда я начал смотреть на свои социальные сети, как на банковский счет. То есть, ну вот вы можете снять деньги с пустого счета. То есть, вот у вас кредитная карточка, либо банковская карточка, неважно, вы идете в банкомат. Если там ноль, вы же не можете ничего оттуда снять. И то же самое с социальными сетями. Если у вас... Э нету аудитории, да, то есть, с которыми вы выстраиваете взаимоотношения, которые вам верят, доверяют, вас любят, уважают и которые за вами следуют. И если этой аудитории нету, вы не сможете ничего сделать в бизнесе. То есть все заключается в аудитории. И когда вы уже сформируете своим образ, своего образа аудиторию, которая вам, вас любит, доверяет вам, следит за вами постоянно, вы ее можете монетизировать. Вы, этих, вы эту аудиторию можете переводить в кандидаты в свой бизнес в клиенты в свой бизнес в подписчики свои воронки запуски то есть если вы ведете бизнес в интернете продвигая партнерский маркетинг и продукт и только исходя из этого вы сможете вообще что-нибудь, в принципе, выудить, да, то есть именно вот это главная составляющая бизнеса в социальных сетях, да и в принципе бизнеса везде, то есть вот мы сейчас разбираем социальные сети, поэтому аудитория, аудитория, которая вас любит, уважает, которая следит за вами и которая вам доверяет. И сейчас мы поговорим именно о продвижении, да, то есть как выделяться в социальных сетях, если вы только стартуете, если вы только начинаете. Как добиться уважения, как добиться вот этого вот признания вокруг своей аудитории, чтобы она постоянно увеличилась и сплочалась, да? то есть такая крепкая аудитория вокруг вас. Итак, ребят, я бы начал, да я начинал с этого, не уже смотря далеко в прошлое. Я анализирую и понимаю, что любому человеку нужно начать делиться своей историей. То есть люди любят истории, люди не запоминают какие-то глупые факты, либо какие-то цифры. Люди всегда следят за какими-то э, историями, и истории они эмоционально подкрепляются внутри, и тем самым люди начинают вас ценить и видеть вас настоящего именно исходя из истории. Э, возможно, многие из вас начинают э, возникать мысли, о чем мне говорить нечем о себе рассказать и так далее. Но, ребят, ну вы прошли какой-то опыт, у вас есть какой-то пласт э, вашей жизни, какие-то удачи, неудачи. Расскажите об этом, как вы пришли в бизнес, почему вы приняли это решение. Почему-то многие зацикливаются на том, что если вы еще не зарабатываете миллионы долларов, вам нечем рассказывать, либо вам не нужно об этом рассказывать, потому что люди якобы слушают только долларовых миллионеров, либо лю людей, которые зарабатывают уже достаточно много благодаря интернету либо каким-либо другим трендом, которые сегодня есть. Но это огромная ошибка. Я понимаю, что вы нервничаете, я понимаю, что у вас есть такие мысли, что что у вас подумает окружающие Но, ребят, вы должны понять, что это всего лишь часть определенного процесса. И я вам хочу только порекомендовать. Вы верьте этому да то есть пока не сделаете это то есть верьте в свой результат верьте в свой успех пока его не сделаете и будьте как можно настоящими не одевайте эти маски не будьте кем-то да то есть быть делать иметь а не наоборот то есть вот от обратного многие думают что вот я когда буду иметь миллион долларов тогда я стану таким вот смелым и тогда я буду делать это огромная ошибка нужно сразу же быть то есть вы должны понять, какой вы личностью хотите, и очень ярко в это верить, и идти с этой верой, как будто вот вы действуете именно так, как действуют успешные люди. И тогда вы станете таким человеком через ваши действия и именно через ту призму, в которую вы будете верить. Далее, ребят, то, что очень близко сближает вас с вашей аудиторией, это, конечно, видео, не текст, не аудио. Конечно, самый минимум, который вы должны в социальных сетях начинать применять, это аудио. В особенности, если вы общаетесь с человеком через мессенджеры. Ну, то есть через личное сообщение, ВКонтакте, Ютубе, ну, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, например, Одноклассниках. Слава Богу, что сегодня каждый мессенджер, каждая социальная сеть дает возможность... А -а -а пересылать аудио это минимально что вы должны делать ребят сегодня текст никто не воспринимает. сегодня настолько аудитория мобильна так и настолько занята что иногда они смотрят э -э, телефон они видят непрочитанные сообщения что там что-то написано они могут это откладывать в долгий долгий ящик ну а если они видят что от человека пришло аудио сообщение, э -э, просто э -э, из-за любопытства, а любопытство создает какое-то незнание информации, что же там. У человека просто чисто механически срабатывает желание открыть сообщение и услышать, что там человек хочет от него. Поэтому, ребята, как минимум аудио воспользуйтесь. Но если вы хотите начинать влиять на аудиторию максимально, вы должны начинать создавать видео. Вы должны просто понять, что на процентов так сто, на процентов так 100, даже 200 видео влияет на построение взаимоотношения, какое-то отношение с вашей целевой аудиторией. И я понимаю, что возможно вы нервничаете, я понимаю, что вы как-то неровно себя чувствуете при одной мысли, что необходимо начинать записывать видео но ребят я тоже там когда-то был если бы вы только увидели мое первое видео которое я снял вроде бы в 2013 году в шапке такой в костюме тройки в шапке новогодней и я сел так на на стул и поздравил своих подписчиков которые у меня не было с предстоящим новым годом это было смешно и видео 20-30 меня знаете к отвращали от себя мне не мне нравился мой голос, мне нравилось, как я выгляжу, моя мимика, что я вообще говорю, какие-то там заикания, какие-то слова, такие, знаете, паразиты. Это, это убивает на самом деле, но через это необходимо а, пройти. Тут самое главное начать это делать в любом случае, даже если вам сложно, даже если вам это не нравится, но вы должны понимать, что в этом сегодня тренд и вы просто начните это делать с мыслью того, когда бы вы уже засняли тысяч десять видео когда, когда вы уже в этом профессионал оденьте на себя вот этот камуфляж уверенности и просто начинайте это делать, не бойтесь косяков, они будут в любом случае я до сих пор что-то косячу, что-то не так делаю, просто я к этому легко сейчас отношусь и аудитория это понимает, будьте настоящими, не бойтесь быть каким-то не, не таким все мы люди и все мы готовы делать ошибки, но вы должны понять, что люди, которые начнут смотреть ваши видео, это как будто вот формируется такая связь, как будто вы уже знакомы годами и люди к вам совершенно по-другому относятся. Далее вы должны понимать а, функцию построения отношений с вашей а, аудиторией, а, в особенности, если вы публикуете а, какой-то контент а, и просите, сделали призыв к действию, оставлять комментарий и просто потом после этого растворяетесь, то есть как будто вы этого не писали, а, вся смарка коту под хвост. Вы должны понять, что number one, номер один, номер одно действие, которое вы должны постоянно стремиться вовлекать свою аудиторию именно в комментарии это шаг номер один в построении взаимоотношений между вами и тот человек который у вас хоть раз прокомментировал именно у этого человека возрастает большая вероятность что этот человек в будущем кажется либо вашим клиентом либо вашим партнером в бизнесе и поэтому, если люди комментируют, отвечайте им взаимностью, обязательно комментируйте, обязательно общайтесь со своей аудиторией. И вы не должны прятаться за своими постами, вы не должны прятаться за клавиатурой, вы не должны прятаться за монитором. Это бизнес отношений в первую очередь, и вы должны об этом понять. И номер один, что вы сегодня можете сделать, начинать именно со stories с истории. Знаете, любая сегодня, практически любая социальная сеть, такая как ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук имеют истории да, То есть это такие короткие видосики Которые вы выставляете В своей новостной ленте Они продерживаются 24 часа И показываете свою жизнь, свою ценность Свою, свою миссию, как вы проводите день Свои эмоции И именно через вот такой коммуникативный Вариант и влияние с аудиторией очень сильно связывает вас именно с теми, кто будет за вами следить. Это очень важно, начните это обязательно делать. Обязательно, ребят, придерживайтесь своих обязательств. Если вы говорите одно, а делаете другое, это знаете, как в Америке называют флип-флапперы. То есть люди, которые, я не знаю, как перевести... А, ну, это люди, с которыми вообще, в принципе, не нужно иметь дело. И представьте, что вы, когда договариваетесь делать одно, а делаете другое, либо... Вы договорились об одном, а сделали другое. Все, то есть можно сказать, вы разрушили все, что вы строили долгое время по поводу отношений со своей аудиторией. Договорились встретиться в это время, встретитесь в это время, договорились списаться в это время, пишите все это время. Зайдите обязательно на стенку, заходите обязательно на стены своих друзей, лайкайте, комментируйте для того, чтобы люди сами к вам приходили, лайкали, комментировали некое обязательство, которое вы должны взять в построении своего бизнеса в социальных сетях. И будьте постоянны, ребят, будьте постоянны. Самая вот большая ошибка, есть такое правило, хотите преуспеть в интернете, и успех в интернете это систематически постоянные действия и точка. То есть нету никакой золотого граля, что вы нажали кнопку, либо 10 раз понажимали на кнопку, и у вас все сработало. Каждый человек индивидуальность, и каждому нужно придерживаться постоянных неких действий. И как часто вы проводите эфиры? Раз в день или в неделю? И тут и играет роль того, что вы должны понять, что сегодня. Прямые эфиры, замена всем вебинарам и на 800% эффективнее, чем просто писать текст на своих стенах. Представьте, что вы, проведя один эфир на 15-20 минут, вы экономите себе, грубо говоря, 8 дней, в которой вы бы написали по одному посту, потратя по одному часу. То есть 8 часов, 8 дней это все вы делаете, проведя эфиры. Выработайте в себе некую привычку. Я не устану это повторять, что один из моих наставников на западе, на западном рынке, он стал долларом-миллионером только из-за того, что он поставил в себе правила за цель каждый день в течение года, 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу выходить в... Прямые эфиры на 15-20 минут со своей аудиторией и с ними выстраиваем отношения. И он стал чеком номер один в своей сетевой компании, с полным нуля только за год благодаря видео-маркетингу видеомаркетингу именно прямым эфиром. А, сделайте себе вызов, начните проводить прямые трансляции 30 дней подряд начните вот это делать 30 дней подряд, чтобы вы могли выработать некий свой голос, некий, некий свой подход, выработать себе привычку это делать. И после этого просто проанализируйте свои действия и создайте некое расписание. Можете вы делать один раз в неделю, либо хоть каждый день это проводить. Посмотрите эффект, который произвел, произвел именно вот это вливание в вашу аудиторию. И исходя из этого анализируйте свои действия впоследствии. То есть вы можете один раз в неделю потом делать, но каждую неделю по одному разу вы уже это будет как привычка. Потому что вы увидите за первые 30 дней просто невероятный результат. И то, что сегодня работает просто невероятно, и то, что работает сегодня очень круто, это возьм, берите, начинайте интервью. Возьмите интервью у топ-чеков, у топ-рекрутеров. Найдите людей, которые зарабатывают в вашей компании очень круто найдите людей которые в интернете у кого вы обучаетесь возможно кто вас вдохновляет кто вас мотивирует в разных топиках в разных тематиках найдите людей которым спросив некие вопросы вы понимаете что именно эти темы будут актуальны и решать множество проблем именно вашей целевой аудитории это просто сблизит вашу аудиторию это невероятная ценность которую вы можете дать для своего окружения и она будет любить вас за это, за это доверять еще больше и в дальнейшем, если вы это будете тоже делать постоянно, это сделает вас экспертам над экспертами То есть они вас будут ценить даже намного больше Чем какой нибудь топ номер Чека номер один какой-то сетевой компании Которую они знают Потому что вы дали им рекомендации Вы вывели, вы их свели Вы дали ту ценность И раскрыли все те тематики, которые им интересны Поэтому, ребят, сохраняйте это у себя в уме Начинайте именно с этих действий Если вам было ценно это видео Ставьте лайк обязательно тому видео Делитесь со своими друзьями Делитесь со своими друзьями и присоединяйтесь в мою Do бизнес Академию, где мы учимся проспектингу и рекрутингу в социальных сетях, которая мега дублицируемая. Все, ребят, с вами был Виктор Бандолет и до встречи в следующих видео. Пока-пока.